Каштанчика, думаю, немного выпущу на прогулочку. Он такой безвредный, вот эту травку сейчас пожует, погуляет. Он повыбирает тут, где кукурузка валяется, где что. Ну, в основном наш шпарышу. Сейчас его водичка, если вода теплая есть у ведра, не холодная прям с колодца, а теплая вода. Водичкой польем. Друзья, кратко о свиноматках и о поросятах. Говорю и показываю из моего нового сарая. И хочу, думаю, засним... не думал сегодня снимать, но думаю, сниму, покажу, как поросят присаживаю на предстарт. Значит, вот у меня предстарт, наш водолага, для маленьких поросят. Я не стал дробить, думаю, в грануле им дам. И, короче, дня 4 назад, 5 дней, подсыпал там, где они гасятся, ну, то есть, где они сидят. Не ели. Я так по чуть-чуть, по чуть-чуть, не в кормушку, а на пол сыпал, где они сидят. И вот сейчас, каждое утро прихожу, у них, о, все едят хорошо. Привыкли, же я туда насыпаю на пол, и все едят, высобирают эти гранулки и едят хорошо. То есть поросятам всем две недели, кому меньше, кому больше. Эти, которые пять штук, которые пять штук сдохло у меня от кашля. Эти пять осталось, но уже хорошо с ней едят, у нее едят молоко. Сегодня еще последний раз проколем, и я думаю, все будет нормально. Еще кое-кто подкашливает, но уже так, несерьезно. Ну, что было, то было, ну ничего тут не сделаешь, всякого бывает. Я то есть там, Ой, подохли поросята. Что делать? Нет, такого нет. Ну подохли, подохли, что от этого, умирать это Эти у меня у киевляночки. Конториата Все нормально. Сегодня у них купировка хвостиков, кастрация и зубы. Этим так же самое. Насыпаю в уголок туда, предстарт, и едят ого Единственное, что мне в станку не, не нравится Ну вот она ходит Опорожняться сюда в конец И сюда же садится, это только это Это опорожняется дальше А там гасится Вот видите, чистая. Это В пределах нормы, максимум назад сдает. Опорожняется И сидит там, тоже чисто. Ну Анфиса, это любышка Тут без, без вопроса У нее всегда чисто Обезьянка тоже опорожняется максимум назад, а под ней чисто. И, кстати, теперь можем заметить, три дня у них вода, три или четыре дня вода. Под обезьяной сухо. Воду пьют, вода постоянно есть. Качай, качай, давай, качай. Вон, вода постоянно есть. В кормушке сухо. Вот видите, как пьет аккуратно. И... Туда она если и капнет какие-то капли Ничего страшного Под свиноматкой сухо, свиноматка чистая Поросята тоже чистая Под этой свиноматкой Которая в первые дни игралась водой То же самое Можем наблюдать Чистота, порядок, сухо Водичка Я ей не перекрываю воду Это то же самое Смотрите, вода 4 дня у них уже под свиноматкой сухо. Ой, таке, спим. Под свиноматкой сухо. Вода есть. Анфиска. Ой, говорю, анфиска. Киевляночка. Вода есть. Идем дальше. Это я для тех показываю, что мне говорили, потоп будет под свиноматками. Неправильно сделал воду и уклоны. Смотрим здесь. Ну, опорожняется на сзади. Единственное, что на сзади садится. Ну, это такое. Вот с виноматкой тоже сухо, хорошо. Ну, все, все, все, успокойся. Вот с виноматкой сухо, хорошо. Вода тоже есть. Ой, тет, тет, тет. Вот я и насыпаю. Сюда в приемный бункер. Все нормально. Давай, Покажи. цепи, вот новой и больше не надо А, и Юра Фермагра мне говорил Стас, у тебя слабый напор Ну давайте на любой Давайте на последний проверим Вот последний станок Это от бака последний Ну типа дай больше напор На порядка, мама не горюсь. И так само здесь. Ну, последнего настану, но я ее не подключу. Давайте здесь. Вот где одиночка. Ну ей хватает. И то может здесь забилась сеточка, потому что здесь только одна, там я заглушку поставил. Давайте пред последнюю. Унюши. Нормально. Тоже хватает. Тоже хватает. Вот сейчас к примеру насыпем немного. Я покажу, как я насыпаю в предстарт поросяткам маленьким. По чуть-чуть. но ну, Я уже насыпал, но это вам так покажу. По чуть-чуть. Я так подхожу, где они гасятся. Я знаю, у них не угол. Они-то шуганы, я их всех прокалывал И вот так вот И вот так вот насыпаю Вот это сейчас через часа два-три Не будет, что я насыпал Просто я их как бы тревожу, гоняю Они меня боятся, я же и муковый калю И они все жуют постоянно Едят хорошо И так же само здесь я насыпаю, вот, допустим, если свиноматка у них тут, и я возле свиноматки так тоже насыпаю. Вот так вот. И они туда роются с ним. И сюда, где они гасятся, вот, тоже вот так насыпаю. Вот. И вот так я делаю постоянно. Сейчас каждый день этим... Ну, я насыпаю, но они не едят. Но эти хорошо, что начали есть уже у свиноматки молоко. Хорошо, аж даже бьются, кричат. То есть пошли на поправку. Эй, оставшиеся. Вот так и занимаемся. Также, также, также. же, так Тут у меня эти два дюрочка на откорме. Эфак я пересадил двух сюда. Думаю, чтобы они рядом были друг возле друга. Не стрессогонились. Сюда двух посадил. И посадил двух сюда. И все. Машулечка у нас. Жива-здорова, это староста квартала. Поросята, друзья, нигде никого не придавили. Вот как было тут, а сколько их там? семь штук. Здесь уже этим три дня или четвертый день. Этим уже четвертый день, по-моему. Как были 8, так и есть. Никого не придавило. Здесь тоже никого не придавило. Я раньше грешил, но оказывается, то совсем от другого дела. Не придавило. Это я показываю станки по истечению уже двух недель, как опоросы пошли. Здесь тоже, как было их 8 штук или 9, не придавило. 9 их раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Никого не придавило. А здесь без станка 9 штук. Как было при опоросе, так и есть. Тоже уже 2 недели или чуть больше. И вот я и намешал, ей то даю со стартом. Старт водолага. А предстарт тоже водолага. И вот так подмешиваю. Ей мешаю в корм чуть-чуть, когда спорося. И поросята с ней, там что-то нюхают, едят. И так само там у себя тоже они едят. И вот так получается, я обхожусь с маленькими поросятками. Вот так у меня все происходит. Зашел вот это утром им всем рассыпал, ну рассыпал этим свиноматком всем дюрчихам, дюрчиха это у нас кукляшечка, покрытая моим петреном кантером поросят оставлю себе на откорм. но что-то или наступило кому-то на ногу или что или застряло где-то загородка 2 метра на 3 метра так по этим я сказал кантуры если будут все нормально оставлю всех на откорм это покрыто дюрком чистым свинки по моему уже и заказаны кабанчики под вопросом ну там уже тоже идет переговоры дальше а вот буханка хлеба маленькая. Машка хлеб не ест. Отдадим Рыжке. А Рыжка ест, а Машка нет. Машка хлеб не ест вообще. Машка покрыта тоже моим хряком Петреном. Пока хряк у меня. Когда заберу поросят, тоже проогоню хряка чтобы все загуливали и всех покрою искусственно. Понравилось мне покрывать и ерширом. понравилось мне покрывать и дюрком. Дюрком понравилось, да хоть Петренов, хоть кантуров, и ёрширом. И ёрширом петрена хорошо покрывать, поросята хорошие. И ёрширом Кантора тоже поросята хорошие. Крупные, такие массивные. Ну, Анфисочка у нас осталась нас носят сейчас кормежка будет начинаться и вот так друзья когда я уже всем поросятам дал заношу в свободную клетку мешок и ковшик оставляю здесь у этой клетки вот именно вот эта клетка что касается вот этой клетки хочу туда или шифером или плиткой заложить сюда тоже, запускать в будущем кого-то. И та так же самое. Вот тут лопата, ведерка, шкрыбочек. Все чистенько, аккуратно, хорошо. Ну, по мухам. Как мы можем наблюдать по мухам? Ну, вы сами видите, может и летает где-то. Вот муха сидит одна. Ну есть так где-то сидят, Ну мух нету. Я скажу так, мух нету. Это без всяких агит, магит и тому подобное. Обычные липучки по 4-5 по гривен за штучка. Это липучки поменял уже второй раз. Может даже сегодня-завтра еще поменяю. И все, просто поставил москитные сетки та же самая шторка, да, передний коридор, много чего значит, вот когда заходишь, у меня двери эти открыты, здесь шторка, ну, к примеру, или двери закрыты, мухи не летят, а сквознячок вон то окно заходит ночью и сюда на вытяжке. И вот так нормально. Сейчас буду здесь, хочу вот это все лохмить, а перебрать, инструмент до инструмента все по полочкам разложить и сюда поставить бочки. Бочки для лактующих свиноматок, корм уже готовый и для супоростных. И хоть немного навести порядок в кабинете, потому что у меня тут тоже ого -го. Все в пыляке, тут окно таки открыто, тоже москитная сетка, но ну, мух нет, он какие залетали, прилипли. Тоже навести порядок и заняться в конце-то концов э, фасадом кухни, фасад кухни и поставить рукомоник, чтобы вода была это как бы тоже необходимо вот передний коридор очень удобный, эти закрытые двери а туда вот так и грубо говоря ничего тут такого нету просто шторка, москитная сетка и уже тех же самых мухи нету а меня не, я, там мне говорят да ничего страшного что мухи, мухи, согласен ничего страшного но они меня бесят и раздражают. Ой, ты упал! Эй! Упал! И тебе... Короче, вот так, друзья. У свиноматок убирать немного. Вот те, которые на норме. Те, которые с поросятами, чуть больше. Я бы даже не хотел бы здесь щелевой пол, он не нужен. Мне щелевой пол надо на... На откорм. Да? Всем спасибо за внимание.